Господа, в прошлых роликах я учил вас уважать власть и не спорить с ней. Я очень сильно ошибался. Если эта власть от дьявола, она от дьявола выходите на улицу, и я выйду вместе с вами. Я поддержу вас во всех начинаниях. Я всегда буду с вами и всегда буду с простыми людьми, а именно с народом. Да здравствует царь, и храни вас Бог.